Первое заведение Burger and Lobster было открыто в 2011 году в Лондоне. Мы в Burger and Lobster в Нью-Йорке. Вы видите, сзади нас огромное стекло, за которым хранится каждый день больше 50 лобстеров. На кухне такой движ, капец. Ничего себе, какая огромная котлета. Ребята, это вам не... Не вот, не вот такой слайдер, да, то есть это будет полноценный огромный бургер. Это Америка, тут не маленькие порции. Мы в Burger Лобстера. В Нью-Йорке, друзья, первый, первое заведение Burger and Lobster было открыто в 2011 году в Лондоне. Михаил Зельман с партнерами решили создать монобренд и продавать всего лишь два блюда. Это лобстер и бургер. Все очень просто. Они это сделали, и за несколько лет концепция набрала таких оборотов, что они решили расширяться. И уже открыли в Дубае, в Кювете, в Америке и в других странах. Сегодня нам посчастливилось побывать в одном из самых больших бургеров и лобстеров. И давайте посмотрим заведение, как, как тут все устроено. Брайан здесь работает и сейчас он нам покажет, что же тут происходит. Привет, Hi Brian, how are you? I'm good, how are you doing today? Good. Show us the venue. What's going on here? This is Burger and Lobster. We are what it says, burger and lobster. You want a good lobster, you want a good burger? This is the place to be. Great. We have lobster burgers, we have regular burgers, we have lobsters and lobster rolls. They're wonderful. Great. Uh, показать нам uh, restaurant. Could you show us the venue? Show it around? Sure thing, take a walk with me. Well, our main dining room and so it's a very large main dining room we can sit about 250 people just upstairs here and mostly booths everyone's very comfortable large tables for our large parties that come in and we get lots of large parties lots of birthdays <laughs> <laughs> uh, Let's see the... downstairs, downstairs. Right, me to the Burger and lobster underground. Только наверху помещается 250 человек. Вы можете себе это представить? Я не могу. Добро пожаловать в и Лобстер-Ундерграунд, где у нас есть еще 140 сетей для In there right now. На этом этаже можно разместить 140 человек. Он идеально подходит для крутых вечеринок, для просмотра футбола, либо фильмов. Тут большие экраны. Плюс ко всему вы видите сзади нас огромное стекло, за которым Хранится каждый день больше 50 лобстеров. И мы обязательно туда попадем за стекло. Оставайтесь с нами. make sure that they're right, and we put them in these totes, we count them, each tote has a certain amount of different options depending on what size it is, we keep them in these tanks, there's some uh, organic, you know, filters at the bottom, which essentially we cre re recreate the ocean here, which is like a, how um, do say that, a ecosystem, essentially, right, so we have the lobsters in the tub, there's nothing here today, so right here. The water cycles through. We filter, we check the ammonia, we check everything every day to make sure that the water is perfect and that the lobsters are alive. So you're getting a fresh lobster right from the ocean every day. Hey, let's show the kitchen. So this is our kitchen. This is where all the magic food comes out, all our burgers and lobsters. 300 350 500 Вау! So, wow. Ребята, они каждый день продают минимум 350 бургеров. Это офигеть как много, я представляю. Тут просто конвейер, uh, конвейер работает, и мы побываем сейчас на кухне и все вам расскажем. Ну что, давайте приготовим бургер. И коктейль! И попробуем это все на вкус! Оставайтесь с нами! Ну, как бы это мечта! Мы находимся на святах святых на кухне Burger лобстер Именно здесь готовятся вкуснейшие бургеры э, и лобстер-роллы. Сейчас вместе с шефом мы будем готовить один из них э, самый популярный, самый бестселлер-бургер с покон веков этого ресторана. Ну что, давайте начинать. Вот мы уже у бургерной линии, да, как бы, то есть мы начинаем готовить э, мясо. Вот смотрите, ничего себе, какая огромная котлета. Ребят, это вам не, не, вот, не вот такой слайдер, да, то есть это будет полноценный огромный бургер. Это Америка, тут не маленькие порции. Вот э, мы, чем, в чем вообще фишка, то есть сверху будет также лобстер, э, стандартно чеддер. Э, вся кухня э, дизайн сделан так, что чтобы было удобно, чтобы не нужно было разворачиваться, много делать телодвижений. То есть, здесь идет заготовка, и сразу же сзади уже э, жарочная поверхность, где бургер жарится. Chef, uh, how many takes to the in seconds, minutes? То есть бургер приготовить, который мы сейчас будем uh, пробовать, uh, занимает от 8 до 10 минут, в зависимости про от прожарки. Uh, ребята работают очень быстро, uh, и это дает им возможность зарабатывать mm -hmm. очень много, потому что бургеры mm -hmm. uh, очень uh, по адекватным ценам, поэтому это дает возможность uh, приходить людям uh, и наслаждаться. Супер крутым бургер-лобстером. На кухне такой движ, капец. Мы не хотим тут мешать особо людям, но э, это очень захватывает. Э, находиться в Нью-Йорке вот ту сторону ресторана на беке это очень клево. Ставьте лайк, пишите в комментариях. Хотели бы вы оказаться на моем месте сейчас? Окей. Окей. So right? okay. okay. Nice. Make sure we put, make sure we it. it just uh, uh, plain uh, meat or something inside? No, just three blends of meat all together. Yeah, that's it. Okay, that's great. Everything. Забрасываем на жарочную поверхность. Окей. Okay. We toast our bread, which is our brioche bread. It's uh, made in house, bread made in house, it's, right? It's made for us, fresh okay. every day in the bakery. The bakery bakes it, fresh yeah. and it here every day. Uh, Специальный рецепт uh, хлеба, который делается uh, непосредственно под бургеры, бургеры лобстер и каждый день доставляется свежими uh, в ресторан. Вот пока мясо жарится, мы готовим uh, все остальное, подготавливаем. Borkin. This is truffle tarragon mayonnaise. So wow. we mix truffle oil and fresh tarragon in with, with mayonnaise and we so this, we use it on the mushroom burger. We just put a little bit on the bread and then we put a little piece of bib lettuce. On the That's the way we set it the bun while we're cooking the burger. Соус является одной из основных составляющих. В этот фирменный бургер входит трюфельный майонез с добавлением тарагона. Это, это придаст особого значения бургеру и его вкусу. <laughs> This is, we put two slices of Swiss cheese, cover it, spray a little bit of water underneath it so we can melt the cheese. что, к нашему фирменному бургеру мы сейчас приготовим коктейль. Я за барной стойкой в Burger and Lobster, и мы начинаем. Поехали! Hey, buddy, how are you? I'm good, Andrew, how are you? Say hello to my friend. Hello, how's everybody out there? <laughs> вот так, ребята, вот так все улыбаются в Америке, все friendly. Тут нельзя грустить. Улыбка на лице 24 часа в сутки. Мы с моим другом готовим сейчас коктейль Бургер Лобстер к нашему бургеру. Мы выбрали самый подходящий коктейль, это будет old fashion, но с твистом, с мексиканским твистом. Называется Oaxaca Old Fashion. В честь одного из городов в Мексике мы добавляем в классический old fashion мескаль. Uh, сейчас мой друг uh, расскажет нам больше. Okay, cocktail. Right, uh, so 1800 х uh, kind of the so what we're going do is we're start off with our Добавляем мескаль, начинаем с мескаля. Мескал будет And it's kind of, it adds flavor, especially with the Beast Burger, with the red meat. Um, then we're gonna add 0.5 or a half an ounce of simple syrup. Your classic would originally have a cube of sugar, a little soda water muddled, uh, and then we would add uh, the whiskey itself. But this way we do with the simple syrup here because it's usually for speed and it's already got the sugar in there. Yeah, so I then see. we're gonna to do the simple syrup and then... We're gonna do uh, orange bitters and Angostura bitters. So we're gonna do one, two, three, and one and two of the orange. And then what we do is fill this with ice. And then we're stir. So I usually do 10 to 15 seconds, that way. It's no way! Yeah. <laughs> 15 секунд занимается сделать этот коктейль, uh, тут нужно работать очень быстро, чем быстрее делаешь, тем больше делаешь, тем больше денег зарабатываешь. How many cocktails per day usually, roughly, uh, you make? Ooh, I guess that would depend on the day. Um, if it's an extremely busy, busy day, yeah. I can probably rock out a couple hundred in, a couple, in about an hour. Just depends on how many people at the bar. Service, the restaurant's really big, so say if everybody orders a drink at a table, I mean, that could be a few hundred coming at you pretty quickly in busy days are you the one uh, working uh, behind the bar or how many pe people there how many people behind the bar yeah so usually uh, it starts with the opener yeah then we have like a midship person come in uh, mid-afternoon to help with the first rush and then we have an opening bartender come in so usually you have two to three bartenders behind the bar working this station as well as the station down there for service and that takes care of everybody uh, out in the restaurant and then this well is for the bar guests alone. okay I see Делают в день в среднем 200-300 коктейлей. За баром находится 3 человека. Это ну, довольно много, я думаю. И самое интересное, что в Америке принято пить коктейли. Тут культура коктейльная развита, поэтому все заказывают напитки. Все наслаждаются бургерами либо лобстерами здесь. Обязательно в сочетании с каким-то коктейлем. Вот uh, наш uh, коктейль готовится в среднем 15 секунд, uh, и сейчас будем пробовать. So the last addition that we add to our old fashions, uh, we take a lemon peel and we're gonna just express that over, rub on the edge and we're gonna just sit that in there. And I always do a, just a quick straw test just to make sure Мискаль дает э, оттенок э, такого коп, копчености, э, оттенок э, торфяной такой. Очень крутое сочетание. Мне вот этот old fashion напоминает э, островной виски. Э, да, вот, э, то есть олд-фэшн основной ингредиент, естественно, является виски, но за счет мискаля он дает вот этот э, копченое послевкусие. Э, невероятно вкусно, очень хорошо будет сочетаться с нашей э, мясной котлетой и придаст невероятный экспириенс в Burger Lobster. Ну что? Cheers! Ну что, приготовили, пора и съесть. Это тот самый фирменный бургер. Давайте попробуем. Только посмотрите на него. М -м -м. Внутри лобстер. Огромная котлета. Душистая булочка. Ну, ну что, давайте попробуем. М -м -м. И все это мы запиваем олдфэшненом. Друзья, cheers!